Mm. <music> Лицеисты Казанского федерального университета стали обладателями медалей 8-го национального чемпионата «Молодые профессионалы WorldSkills Russia 2020» возрастной линейке «Юниоры WorldSkills». Финал чемпионата впервые проходил в дистанционном формате с 7 по 20 сентября. Так, золото чемпионата в компетенции «Фотография» завоевала ученица 9 класса лицея имени Лобачевского КФУ Самира Софиулина. Ученики IT-лицея КФУ Амир Гарифулин и Диляр Садыкова завоевали серебряные медали чемпионата в компетенции «Предприниматели». Я и мой напарник Гриф Намир для участия в WorkSkills создали свой проект «Македонский» с нуля и начали его реализовывать. проект «Македонский» — это производство и реализация подарков, напечатанных на 3D-принтере. Мы печатаем из экологически чистого пола пластика, то есть это одно из наших преимуществ, так как все остальные производства используют ABS-пластик, который не биоразлагаемый. Также, учитывая, что мы используем 3D-моделирование, то мы можем воплотить любую задумку у клиента в жизни. Десятиклассник Артур Лукьянов и девятиклассник Семен Смирнов, наставником которых был сотрудник it лицей КФУ Вадим Гуськов, стали обладателями серебряных медалей, чемпионатов, компетенции, сетевое и системное администрирование. Готовились мы к нему еще с прошлого года, то есть это достаточно большой промежуток времени. Сначала была подготовка к региональному чемпионату, на региональном чемпионате Татарстана мы победили, прошли во всероссийский этап. В компетенции видеопроизводства бронзовую медаль получил Арслан Гений Тулин за видеоролик «Папа ватсап». На чемпионате я представил документальный фильм «Папа ватсап» об отце, который много времени проводит на работе и не находит его на общение с семьей вживую. Поэтому поддерживает связь с родными через приложение «Ватсап». Конфликт в том, что когда в семье возникла проблема, отец ее решает через мессенджер. Серебряным призером чемпионата в компетенции веб-дизайн и разработка стал девятиклассник Сава Шульгин. Некоторые ребята планируют участвовать в чемпионате в следующем году и развиваться в новых направлениях. Диана Универ